Поздравляю вас, уважаемые инвесторы, это просто отличные вложения. Вот честно, вот такой мошеннической схемы я никогда не встречал. Когда люди покупают токены проекта, когда у него даже есть продукт в надежде, что он даст им заработать, пусть не даст заработать, пусть хотя бы выйдет даст в безубыток. Так мало еще, и прайс в 30 раз меньше уже в момент листинга. Я такого никогда не встречал, реально. То есть это просто тупо мошенничество. Многие сейчас задают себе вопрос: нафига мы тогда инвестировали на преселе Мы инвестировали, чтобы поддержать проект, а по итогу просто на нас проехались и побухали на наши бабки. Вот по-другому не скажут. Я захожу, конечно же, на биржу, смотрю на этот прайс 0,1 доллара. Хотя, покупали мы по 3 цента это в 30 раз меньше. Сначала подумал, что это какая-то техническая ошибка. А потом реально понимаю, блин, да вообще как такое можно было бы сделать? Как такое вообще можно было сделать? Что так можно вообще? Я честно охренел. Хотя, когда на биржу мы заходим, смотрим, что нифига себе, круто. Палка. 20 иксов. Сумасшедшие результаты, о боже. Хотя, это просто было нереально. и Купить по такому прайсу. И продать и зафиксировать то есть это было в считанные секунды я подозреваю что даже э, ну никто не успел то может быть э, руководители этой биржи успел там я не знаю сманипулировать или руководители команды проекта но никто бы не успел потому что это была свеча такая мгновенная ну смысл в другом сейчас чтобы раннему инвестору который верил в проектом может здесь год, может два может три находился чтобы выйти в безубыток ему нужно ждать когда проект сделает 7 8 иксов и вопрос, нафига вообще мы тогда инвестировали? То есть можно было просто с рынка взять и купить. И в чем проблема? Просто обманули, как я вижу, мое мнение, обманули реально вкладчиков, которые им поверили, которые поверили в команду. И вопрос, зачем было, во-первых, лиситься на медвежьем рынке? Зачем тогда нужно было устанавливать такой странный прайс? Потому что... Реакция была спрогнозируема, то есть люди будут негодовать, люди будут негативить, что по сути мы и видим. Можно было хоть как-то, я не знаю, какие-то разлоки внедрить. Ну, избежать этого можно было. Но этого не произошло, и мы видим то, что видим. Потерянное доверие, много негативщиков у проекта, и вряд ли вообще проект выживет. То есть, ну, я не знаю, что может быть триггером, чтобы цена восстановилась. А еще лучше, еще и принесла иксы, которых так писали в чатах. 5 долларов, 10 долларов, откуда вообще такие цены? То есть я вообще не знаю. С воздуха просто берут и придумывают какие-то цены на какие-то космические иксы. Что будет триггером? Напишите в комментариях, Вот как вообще будут этот проект реанимировать. Как этот проект будут выводить в нормальное позитивное русло, что должно произойти. Но то, что сейчас сделали с проектом, это просто его потопили реально. И мои прогнозы реально сбылись. То есть, когда я еще давно анализировал этот проект, много было негативщиков, многие повсирали меня там в комментариях, То есть, можете даже это видео посмотреть и убедиться в том, что реально было действительно так. По факту, комментаторы, пишите теперь, что будет с проектом. Потому что продавать сейчас минус мало кто хочет. А заработать хоть что-то, да хотя просто в безубыток многие, конечно же, на это рассчитывают. Вот такие дела. И написать никто по факту не может о данном мошенничестве, потому что так такого мошенничества и нет. Потому что это нерегулируемое поле. Токен торгуется, торгуется. В чем проблема? То есть вы никому, по сути, ничего не предъявите. Это просто на совести у команды. Поэтому вот такое произошло, вот такой инцидент. Пишите ваше мнение, потеряли вы или нет. Ну, я думаю, в принципе, потеряли, потому что 80-90% здесь реально в минусе. Ну, за исключением, конечно же, рифоводов, которые сюда вовлекали людей в этот проект. Вот такая вот история произошла. Не знаю, чем это, честно, закончится. Ну, имеем то, что имеем. Успешных вам инвестиций, не теряйте деньги, подписывайтесь на мой телеграм-канал, чтобы быть в курсе объявлений разных интересных анонсов на рынке заработка. Всем спасибо за внимание, всем пока.